Друзья, привет! Как я обещал, ловите топ-5 моих любимых вкусных новогодних рецептов из 25 приготовленных. И на канал не забудьте подписаться. Пятую позицию в моем кулинарном рейтинге занимает скумбрия под шубой. Этот салат быстро тает на языке и его хочется есть и есть, им хочется закусывать и закусывать. Если приготовить малосольную скумбрию в полотенце, а затем приготовить из нее салат, то вы получите гастрономический кайф. Четвертую позицию в моем кулинарном рейтинге занимает запеченное сало под тыриячно-медовым соусом. Лучше кушать охлажденный. Закуска невероятно вкусная для тех, кто любит сало. А есть такие, кто сало не любит не по религиозным причинам? Напишите ответ в комментариях. Третью позицию моего кулинарного рейтинга занимает салат гнездо глухаря, ооо это для тех кто любит заморачиваться на кухне. Да он немного сложный, но поверьте его вкус разбивает в дребезги всю суету его приготовления, он заменит вам и гарнир и салат и закуску и вообще можно на новый год приготовить только гнездо глухаря, сесть с гостями вокруг большой круглой тарелки и получать гастрономический кайф. На вторую позицию моего кулинарного рейтинга залетает закуска из грибов. Грибы в кляре. Это невероятно вкусно и горячим и холодным. Кляр позволяет максимально сохранить приятно приторный вкус грибов. Грибы в кляре это кулинарный сок на вашем народном стадии. Ну и первая позиция. Тут по праву должен быть звон барабанов. Индейка с яблоками, запеченная под териячно-малиново-вареньевым соусом, частичкой американского рецепта. Это будет гвоздем вашего новогоднего стола. Обещаю, ваши гости получат гастрономический кайф 4 раза подряд. Нежнейшее мясо под слоем специй в обнимку с треячно малиновым соусом заставит ваших друзей приходить вам в гости вновь и вновь. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие 25 новогодних рецептов.